друзья всем привет в этом видео показываю вам гостиницу sunfire в 4 звезды которая находится в регионе аланья погнали вот такая вывеска у гостиницы sunfire в 4 звезды заходим на территорию гостиницы она очень компактная смотрите видим вот такие пару горок у гостиницы само здание гостиницы ну в принципе по зданию вижу кое-где облазить штукатурка но не думаю что это еще критически как-то отражается на отдыхе пойдем посмотрим что внутри гостиницы Вот у нас ресепшн гостиницы. Так, в целом холл гостиницы довольно такой невысокий и небольшой. Есть мебель, там где вы можете посидеть, если вы приехали слишком рано до заселения, либо пока вы ждете трансфер на обратном пути. Также есть пара лифтов, потому что на самый верхний этаж не очень удобно ходить пешком. Дальше, смотрите, есть магазин. Там мой коллега Виталик купил себе очки солнцезащитные, потому что он свои уронил и побил, по-моему, за 5 долларов. В общем, цена примерно так, как и в Украине. Дальше, вот, в принципе, вся и территория гостиницы Sunfire. Смотрите, вот есть бассейн, есть пара горок у этого бассейна. Дальше, шезлонги, зонтики. Я удивлен, но на шезлонгах есть матрасы. Справа вот у нас находится бар бассейна, там, где есть алкогольные и безалкогольные напитки. Пара пальм, ну, собственно говоря, и вся территория, друзья, гостиницы Сан Sunfire Бич. Так, номер категории стандарт, гостиница Fire Beach. Значит, вот у нас односпальная кровать. Кровать French Bridge. Два стула дальше балкон вот. вот такой вот маленький балкон есть на балконе два стула смотрите вид внизу у нас территория гостиницы бассейн с горками вот у нас дорога вот такая и за дорогой смотрите вон виднеется пляж гостиницы sunfire beach звонки и зонтики гостиниц через дорогу вот друзья видите показываю пальцем вот там находится подземный переход через вот эту вот дорогу чтобы туристы безопасно добирались к пляжу гостиниц вот так вот выглядит здание гостиницы Sunfire Beach. так дальше здесь у нас телевизор это у нас шкаф шкафу у нас есть мини-бар он естественно пустой так. а это у нас санузел в стандартном номере значит естественно умывальник само собой жидкое мыло пен туалет так и вот наша душевая кабина там у нас есть гель немножко конструкция закрытия ну ладно В принципе сама душевая кабинка чистая самое главное то что должно быть в общем вот еще вам показываю территорию и здание отеля sunfire beach 4 звезды со стороны бассейна и, собственно говоря, друзья, больше особо тут ничего и не скажешь, потому что территория очень компактная. Значит, друзья, смотрите, в данной гостинице есть подземный переход к пляжу. Сейчас вам я его покажу, как он выглядит. Вот так он выглядит. Буквально, наверное, метров так 20 он длиной. Это, значит, он ведет пляжу, чтобы не переходить активную дорогу, которая находится возле гостиницы Sunfire Beach Так, смотрите, дальше вам показываю сам пляж гостиницы Sunfire Beach Смотрите, значит есть шезгонги зонтики зонтики у нас вот такие вот из бамбука на шезлонгах есть матрасы отмечу друзья мягенькие матрасы значит смотрите вот такое вот пляжное покрытие это мелкая галька вот так она выглядит ну и дальше показываю вам как выглядит пляж у гостиницы значит тут у нас природная плита которая заходит в море вот так это все выглядит и смотрите значит вот здесь вот в плите прорубленный заход он здесь у нас просто галичный вот такая вот галька друзья смотрите видите ну не крупная галька, а вот так вот выглядит сама плита И вот видите, вот это вот прорубленная природная плита, чтобы можно было зайти по гальке, потому что по плите ну не совсем комфортно заходить в море. Море прозрачное, так что можно поплавать с маской, посмотреть, что у нас есть под водичкой. Дальше сам пляж, в принципе, широкий. Я думаю, должно хватать шезлонгов, зонтиков всем гостям гостиницы Сан Sunfire Beach. В общем, это вы напишите в комментариях, достаточно либо недостаточно, тот, кто отдыхал в этой гостинице, количество тех шезлонгов и зонтиков, которые есть на пляже. Смотрите, друзья вот так вот выглядит гостиница Пайро beach которая находится в регионе лани я вам показал как выглядит здание как выглядит территория как выглядит пляж как выглядит номер категории стандарт данной гостиницы собственно говоря как бы гостиница эконом уровня вполне обычное состояние для гостиницы такого уровня поэтому смотрите в целом я думаю это нормальный вариант если тур стоит немного денег можно выбирать то есть в принципе лично мне все для своей ценовой категории в данной гостинице это все нормально друзья я много видел гостиниц много различных вариантов то есть это не самое хуже то что я видел вообще учитывая то что пляж гостиницы находится всего лишь через дорогу от гостиницы, до которого вы сможете легко дойти с помощью подземного перехода. Собственно говоря, вот это и вся информация, которую я вам могу рассказать по данной гостинице. Вот, Пишите в комментариях, друзья, если вы отдыхали в данной гостинице, как у вас прошел отдых в данной гостинице. Поделитесь с нами своим мнением, как здесь в гостинице с питанием, потому что, в принципе, гостиница эконом-уровня. Я думаю, питание здесь есть, но, конечно, будет не супер грандиозно какое-то фантастическое естественно все это будет в достаточном количестве только какое меню будет и какие блюда будут тут уже друзья поделитесь с нами вашими впечатлениями от отдыха в данной гостинице sunfire Fire Beach 4 звезды в регионе Алания ну и не забывайте подписываться на наш канал PSN Travel чтобы быть в курсе всей полезная информация о том чтобы все ваши путешествия были только с положительными впечатлениями 7 этажей в общем блоке, друзья 26 номеров в каждом этаже система all inclusive работает по системе all inclusive доллар в сутки стоит сейф он платный с 10 утра до ноль ноль открыт бар который находится около бассейна пул бар Пляжных полотенец нету, на пляже бара нету. На пляже есть подземный переход рядом с отелем. Фитнес-центр есть, мини-клуб есть. Мини-клуб стандартно, как во всех отелях. 4.12. Анимации все перед вами. Аквапарк, ну эти горки работают каждые 30 минут. То есть 30 минут работают, 30 минут не работают. 30 минут работают, 30 минут не работают. Вот. Мини-бар в номере есть, но он пустой. Даже воды нет. В лобби есть Wi-Fi без... есть в лобби wi бесплатно, в номерах есть, но он платный. Чай, чай, кофе в номере нету, чайника нету. Какой алкоголь представлен в бар? Местный алкоголь только. Ну, а... Пиво, водка, красное, белое вино и ракеты. Вечером вот здесь вот проходит вечерняя анимация, шоу проходят после ужина.